Продолжается программа «Доходное место» Лен Снитовская. Артем Медведев. И сегодня речь пойдет о таком понятии, как франшиза. В последнее время направление франчайзинга набирает огромную популярность. Но если вкратце, то франшиза — это полное право открыть бизнес под эгидоизвестной марки, то есть бренда, используя его правила, технологии, способ ведения предпринимательской деятельности. Да, и естественно, начало своего бизнеса с помощью покупки готовой франшизы дает начинающему предпринимателю широкие возможности. Но такой способ таит себе и некоторые Опасности о плюсах и минусах франчайзинга. Поговорим прямо сейчас с нашим экспертом. У нас в гостях Ирина Шуваева, эксперт по франчайзингу. Здравствуйте, Ирина. Ирина, здравствуйте. здравствуйте. Для а, начала открыть франшизу. Просто это или нет? Сейчас. Купить франшизу. Ну, купить, Купи, конечно. Да. Открыть свой бизнес, я имею в виду Нет, На самом деле все просто. Вы покупаете готовый бизнес. Только нужно относиться к нему как к бизнесу. Потому что вы будете в нем работать все 20 часов в сутки и инвестировать именно в него. И время, и силы и усилия, и все остальное, что с связано с бизнесом. А как купить франшизу, вот нужную тебе именно? Что нужно для этого? Ну, для начала вы понимаете, цель какая ваша в личной жизни, в бизнесе, что вы хотите, что вам нравится. Ну, вам... безусловно, заработать денег, и для этого люди бизнес, как правило, открывают. Отлично. А душа что просит потому что если вы купите только для зарабатывания денег не факт что у вас франшиза сработает на самом деле да и франчайзер может просто ну, вас не принять в свою команду вы должны любить его нишу его отрасль его продукт и только потом он скажет вам да а для того чтобы приобрести франшизу какие вложения нужно сделать кому заплатить сколько и так далее на самом деле у всех по-разному. Нет, я сейчас не про цифры, я говорю, да. сколько надо заплатить компании головенствующей, угу. сколько... Ну, есть несколько видов инвестиций, одно из них называется пушальный взнос. Это платится при входе в бренд, при входе в сеть. Там входит различный ноу-хау, в входит плата за товарный знак, за различные системы, стандарты бизнеса. Это разовый платеж? Это разовый платеж, платите франчайзеру. И он вам предоставляет эту услугу, так скажем, да, свой бренд, с которым вы потом дальше работаете. Uh -huh. Дальше, возможно, роялти. Оно не у всех, есть франшизы. Роялти – это процент? Это процент, да. И у всех он по-разному. Есть просто фиксированная сумма, как вот в некоторых компаниях. Есть именно процент от продаж. Uh -huh. опять-таки это есть не у всех франшиз, в торговых торгов, франшизах, в товарных этого практически нет. А, то есть и, мы, да, да. это не включает в себя аренду помещения, Это Это просто нет, вот я покупаю да. возможность. Это ежемесячный взнос. Бывает, нет, ежемесячный. Ежемесячный но он бывает не с первого месяца работы. То есть бывает еще каникулы. Отсрочка да, какая-то, да да, да? да, да, да. Три, там, шесть месяцев на самом, ага, самом деле, да. Но это не относится к вашим инвестициям. Да, это не относится к тому, что вы аренду там делаете, нам персонал занимает а где можно прочитать все эти условия вот так вот подробно, потому что понятно, что мы сейчас всего не успеем рассказать. Подробно? Но на самом деле, самое подробное вам скажет Франч Брокер. Расскажет, да, все остальное. А есть и такие? Есть и такие люди, да. Все остальное, это все в интернете. Кто и где их искать? Франч -бр брокеров. Ну, на самом деле, да. Я как искала себя, да, свой бизнес, да, то есть обучалась в компании, которая занимается франчайзингом, да, то есть на опыте физическом, да, а потом уже стала заниматься сама этим. Mm -hmm. Ну а вообще, в каталоге франшиз есть, масса площадок, которые продвигают франшизы. Там ищется вся первичная информация. Вы знаете, выглядит все оптимистично. Вроде бы ты открываешь компанию, да, да, да. и ты да. такой уже под крылом, и тебе ничего не страшно. Но ведь не все так просто. А расскажите, наш что нужно обратить внимание? Слушайте, в первую очередь, на самом деле, на что обратить внимание, как долго франшиза на рынке, сама компания и, в частности, на рынке франшизы. То есть, если компания два года назад создалась и потом через год создает франшизу, но о каком развитии бизнеса можно говорить, о каком построении бизнеса? У него ни процессов, ни прописанных, ничего нет. Поэтому нужно смотреть, какая это франшиза, когда она на рынке появилась. В первую очередь. Дальше смотрим на действующих у нее франшизи. Если франшизи работают успешно хорошо покупать вот вторые точки ну вторые франшизы да и, и нет закрытых франшиз, то ну это значит успешная франшиза идем дальше смотрим инвестиции опять-таки если это дешевый там франшизы там 200 там 100 рублей ну бывает да, такие ну опять таки не убегаем отсюда это вообще нереально да на самом деле не бывает таких франшиз еще момент главный смотрим по какому договору работает франчайзер если она работает по договору коммерческой концессии это, на самом деле, очень здорово. Там все права прописаны, и ваши, как франчайзи, и франчайзера. То есть, вплоть до того, что, что оно предоставляет за эти вот, деньги, да, и вплоть до того, что, что вы теряете, если вы уходите с этого бизнеса. То есть, там uh -huh. все прописано. В нашем городе работать по франшизе приживается в нашем городе? Слушайте, очень много, на самом деле, у нас работает франшиз. Особенно в системе питания, в общепитии в кофейной франшизе. Много. Скажите, и... а самому можно разобраться? Вот просто, чтобы не тратить лишние деньги на специалисты, на консультанта. Вот просто сесть и понять. Можно. Вопросов 100-200 пройти, в принципе, можно. Можно все. 100-200 вопросов нам и не пройти за это время сейчас, которое мы с вами. Ирина Шуваева, эксперт по франчайзингу, была у нас в гостях. Ирина, спасибо большое. Спасибо. Чуть-чуть помогли разобраться. Понимаешь, что тема долгая обширное, но да, да. есть хоть какое-то понимание прямо сейчас. Но а сейчас для вас, дорогие телезрители,